Глава 14. Призвание учеников Ученики еще не в полной мере подвязались стать соработниками Христа. Они были свидетелями многих его чудес, и их умы были просвещены теми поучениями, которые они слышали из его уст. Но пока они еще не оставили своего прежнего рыболовного промысла, их сердца наполнились горестью от известия о смерти Иоанна, и противоречивые мысли беспокоили их. Если жизнь Иоанна оборвалась так бесславно, то что же ожидает их Господа, когда против Него так злобно настроены фарисеи? Среди сомнений и страха рыболовецкий труд давал им отдохновение и занятие привычной работы позволяло ненадолго отвлечься от забот. Иисус часто отпускал их отдохнуть домой, но всегда мягко, хотя и настойчиво отказывался поддаваться на их уговоры и отдохнуть самому. Ночью он молился, потому что днем на это не хватало времени. Пока мир, спасти который он пришел, был окутан дремотой, Искупитель в святилище гор ходатайствовал перед Отцом и человечестве. Часто в молитвах и размышлениях он проводил ночи напролет, а утром возвращался к своему активному служению. Над Галилейским озером светало, рыбаки сидели в своих лодках, уставший от бесплодного ночного труда. Но на рассвете Симон увидел, как по берегу идет Иисус. Он обратил внимание учеников на их любимого учителя, и те подплыли к берегу. Казалось, что спасителю невозможно получить хоть немного отдыха. Столо ему только подойти к берегу, как вокруг него уже собралась толпа. Больные и страждующие приходили к нему за исцелением. Вскоре людей стало так много, что его начали теснить со всех сторон. Тем временем рыбаки приблизились к берегу. Иисус вошел в лодку Петра и попросил ученика отплыть немного от берега. Так, на некотором расстоянии от людей, его могли лучше видеть и слышать. С лодки он стал проповедовать о Царстве Божьем. Его убедительные слова были простыми и искренними. Беседа закончилась, и Иисус, повернувшись к Петру, велел ему отплыть подальше и закинуть сети. Петр пребывал в глубоком унынии из-за смерти Иоанна Крестителя и терзался в сомнениях по поводу этого события, а также был озабочен перспективами своего земного будущего. Его рыболовный промысел не был успешен, и прошедшая ночь была потрачена на бесполезный труд потому грустным голосом он ответил на повеление Иисуса. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закинуть сеть». Евангелие от Луки, глава 5, стих 5. Он призвал на помощь брата, и вместе они забросили сеть в море, как сказал Иисус. Когда же они стали вытаскивать ее обратно, то с трудом могли сделать это из-за огромного количества рыбы пойманной в нее. Тогда им пришлось позвать на помощь Иакова и Иоанна, чтобы достать улов. Лодка оказалась настолько перегружена, что могла утонуть. Петр видел, как Иисус совершал чудеса, но ни одно из них не произвело на него столь сильного впечатления, как этот невероятный улов после безрезультатной ночи. Неверие и уныние, преследовавшие учеников Всю долгую утомительную ночь теперь сменились восторгов и изумлением. Петр был потрясен божественной силой Учителя. Он стыдился своего греховного неверия. Он знал, что находится в присутствии Сына Божьего и чувствовал себя недостойным стоять рядом с Ним. Он пал к ногам Иисуса, воскликнув, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, глава 5, стих 8. Но даже произнося эти слова, он обнимал ноги Иисуса и не хотел, чтобы Спаситель прислушался к его просьбе. Но Иисус понимал, какие противоречивые чувства разрывают этого импульсивного ученика, и он сказал ему, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Евангелие от Луки, глава 5, стих 10. Подобные слова позже были адресованы трем другим рыбакам, когда все они вышли на берег. В тот момент, когда все были заняты починкой сетей, порвавшихся под тяжестью пойманной рыбы, Иисус сказал им «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. Они немедленно оставили свои сети и лодки и последовали за Спасителем. Эти скромные рыбаки признали божественность Иисуса и немедленно бросили свои привычные занятия и мирские дела, подчиняясь повелению своего Господа. Эти четыре ученика были более всего ближе к Иисусу в его земной жизни, чем кто-либо другой. Христос, свет мира, мог подготовить этих необразованных рыбаков из Галилеи к важной работе, которую он поручил им. Слова, сказанные этим скромным людям, имели огромное значение. Они будут играть важную роль на протяжении всех последующих веков. Казалось, что Иисус просто призвал этих бедных, отчаявшихся людей следовать за ним. Но это было крайне важное событие с удивительными результатами. Им предстояло перевернуть мир. Вдохновляющая сила Божья, просветив умы этих неграмотных рыбаков, дала им возможность распространять учение Христа, а после них за эти труды возьмутся и другие, из поколения в поколение, неся эту благословенную весь во все уголки земли, обретая многих для спасения. Таким образом, бедные рыбаки из Галилеи действительно стали ловцами человеков. Спаситель не против образования – Образована секультура, если они освещены любовью и страхом Божьим, получат его одобрение. Некоторые высказываются против образования, потому что Иисус выбрал своими учениками невежественных рыбаков. Но эти люди в течение трех лет ходили с Иисусом, чье святое влияние очистило их. Спаситель был самым лучшим просветителем, которого когда-либо знал мир. Князь жизни не избрал своими учениками образованных законников, книжников и старейшин, потому что они не следовали за ним. Он выбрал в качестве помощников скромных тружеников. Богатые и образованные иудеи возгордились в своей мирской мудрости и самонадеянности и считали себя самодостаточными, не чувствуя нужды воскупителю. Их разум закостенел в своих убеждениях, и они не смогли принять учение Христа. Но смиренные рыбаки с радостью приблизились к Спасителю и стали его соработниками. По пути в Иерусалим Иисус встретил Матфея, занимавшегося сбором налогов. Он был иудеем, но когда согласился стать мытарем, его собратья стали презирать его. Еврейский народ постоянно противился римскому господству. То, что презренная языческая нация собирала с них дань, было постоянным напоминанием о том, что их власть и слава независимой нации исчезла. Их возмущению не было предела, когда один из них опустился до того, что, в, что вступил в должность сборщика налогов. Тех, кто таким образом помогал римской власти, расценивали как отступников. Евреи считали унизительным какое-либо общение с мытарями. Эта работа ассоциировалась у них с притеснениями и вымогательством. Но разум Иисуса не был затуманен предрассудками фарисеев. Он взглянул в саму его душу. Его божественный взор разглядел в Матфея того, кого он может использовать для основания своей церкви. Этот человек, слушая слова Христа, был пленен им. Сердце Матфея было исполнено благоговение к Спасителю, но ему никогда не приходила в голову мысль, что великий учитель может снизойти и заметить его, не то что сделать его своим учеником. Поэтому, каково было его удивление, когда Иисус обратился к нему со словами «Следуй за мной». Евангелие от Луки, глава 5, стих 27. Без сомнений и вопросов, не думая о потере богатства, Матфей встал и последовал за Учителем, присоединившись к нескольким ученикам Иисуса. Презренный мытарь понимал, что Спаситель оказал ему незаслуженную честь. Он не жалел о прибыльном деле, которое поменял на бедность и утомительную работу. Достаточно было того, что он окажется в присутствии Христа, чтобы слышать из его уст мудрости и добре, созерцать его чудесные дела и быть соработником в его тяжком труде. Матфей был богат, но он был готов пожертвовать всем ради учителя. Он имел много друзей и знакомых, и мечтал, чтобы они стали последователями Иисуса, и чтобы у них была возможность встретиться с Ним. Он был уверен, что они будут очарованы Его чистым и простым учением, лишенным какой-либо показухи или помпезности. Потому он устроил пиру у себя дома, где собрал вместе своих друзей и родственников, среди которых были и мытари. Иисус, как почетный гость, был приглашен на это торжество. Он с учениками принял приглашение и почтил праздник своим присутствием. Завистливые книжники и фарисеи, которые всегда наблюдали и следили за действиями Иисуса, не упустили попытки осудить поступок Христа. Они были крайне возмущены тем, что тот, кто называл себя иудеем, общается с мытарями. Хотя они отказывались признавать его мессии и не приняли его учения, все же они не могли закрыть глаза на тот факт, что он имел большое влияние на народ. На Перу они высказывали свое недовольство, ведь он своим примером показал, что можно игнорировать их предрассудки и традиции. Когда Иисус призвал Матфея следовать за ним, их гнев не знал границ, потому что он оказал честь ненавистному мытарю. Они открыто нападали на учеников из-за этого и обвиняли их в том, что они сидели с мытарями и грешниками за одним столом. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 10 по 11. Вопрос заданный фарисеями отражал все их презрение. Иисус, не дожидаясь реакции учеников на это оскорбительное обвинение, ответил сам: « Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Евангелие от Матфея глава 9 стихи с 12 по 13. Здесь он объяснил свой труд как врача, к которому обращаются за помощью не здоровые, а больные. Пришедший спасти душу больную грехом должен идти к тем, кто больше всего нуждается в его всепросящей милости и сострадающей любви. Эти несчастные мытари и грешники, запятнанные виной, чувствовали, что нуждаются в покаянии и прощении. Небесная миссия заключалась в том, чтобы избавить от такой нужды именно таких людей. Хотя эти люди явно пренебрегали религиозными обрядами и правилами, все же они были ближе к тому, чтобы стать искренними христианами, быстрее, чем презиравшие их фарисеи и священники. Многие из них отличались благородством и честностью, и не пошли бы против совести, отвергнув учение, которое казалось им истинным. Иисус пришел, чтобы излечить раны греха своего народа, но они отказались от предложенной им помощи. Они, проп... они попрали его учение и насмехались над его великими делами. Поэтому Господь обратился к тем, кто услышал его слова. Матфей и его товарищи повиновались призыву учителя и последовали за ним. Презренный мытарь стал одним из самых преданных евангелистов. Его бескорыстное сердце обратилось к душам, нуждающимся в свете. Он не отталкивал грешников, раздувая собственное благочестие и противопоставляя его и их греховности, но привлекал людей добротой и сочувствием, являя драгоценное Евангелие. Его труды увенчались большим успехом. Многие из присутствовавших на этом празднике и слушавших божественное наставление Иисуса – стали Божьими соработниками в деле просвещения народа. Резкие слова Иисуса, обращенные на этом перу к фарисеям, заставили их умолкнуть, но не искоренили предрассудки и не растопили их сердца. Они ушли и пожаловались ученикам Иоанна на действия Иисуса и его последователей. Они говорили об опасном влиянии, которое он оказывает на людей, когда отвергают древние традиции и проповедуют учение о милости и любви к миру. Они стремились вызвать недовольство в умах учеников Иоанна, противопоставляя их строгое благочестие и скрупулезное соблюдение постов тому случаю, когда Иисус пировал с мытарями и грешниками. Сторонники Иоанна были смущены и пожаловались ученикам Иисуса на поведение их Учителя, которое столь противоречило учению Иоанна. Если Иоанн был послан Богом и проповедовал истину согласно его духу, разве можно оправдать поступок Иисуса? Последователи Спасителя были не в состоянии ответить на этот вопрос и поэтому пришли за разъяснением к своему Учителю.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 неся свет небес. Он пришел как искупитель человечества, чтобы лишить сатану власти и освободить пленников. Небесные посланники принесли смиренным пастухам с равнин Вифлеема радостную весть о его рождении. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Величайший дар небес был неспослан миру. «Радуйтесь, бедные, ибо пришел Христос, чтобы вы наследовали его царство. Радуйтесь, богатые, ибо он научит вас распоряжаться земными сокровищами, чтобы вы обрели вечное богатство на небесах. Радуйтесь, неграмотные, ибо он пришел, чтобы дать вам мудрость ко спасению. Радуйтесь, ученые, ибо он поможет вам понять загадки, еще более сложные, чем вы когда-либо могли постичь». Спаситель сказал Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 16 по 17 Миссия Христа открыла людям истины, которые были тайны со времен сотворения мира. Все людские дела меркнут по сравнению с пришествием Христа на землю. Как же повезло ученикам, ведь у них была возможность ходить и говорить с величием небес. Счастливы были те, рядом с кем находился князь мира, ежедневно дарующие им милость и благословение. Почему они должны скорбеть и поститься? Уместней было бы скорбить о тех, кто отверг Спасителя и остался слеп и глух к его божественному учению что отвернулся от мира и радости бесконечной любви и истины. Им в свое время было доверено небесное сокровище, а они, пренебрегая даром, предпочли рабство и тьму, а не свободу и свет Христа. В синагоге в Назарете Иисус объявил себя искупителем человечества. Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 18 по 19. Как могли сыны чертога брачного поститься, пока с ними жених? но когда придет его время вернуться на небеса, оставив своих учеников в одиночку бороться с неверием и тьмой мира, тогда церкви будет уместно поститься и скорбеть, пока его отсутствующий Господь не вернется во второй раз. Завистливые фарисеи неверно истолковали все действия нашего Господа. Те самые поступки, которые должны были растопить их сердца и завоевать их расположение, служили лишь предлогом обвинить его в безнравственности. Иисус столь часто упрекал этих людей в беззакониях и разоблачал их недоброе намерение и греховную натуру, что они не осмеливались укорять его напрямую, а могли лишь выражать свое недовольство там, где они с наибольшей эффективностью могли культивировать предубеждение и неверие. Если бы ученики Иисуса прислушались к этим нашептываниям, они бы перестали следовать за Учителем. Но они не обращали внимания на наговоры и низкие обвинения в нечестии этих людей, исполненных злобой и ненависти. Спаситель сидел за одним столом с грешниками, он говорил им слова жизни, и многие приняли его как своего Искупителя. Опастящиеся фарисеи разделят участь лицемеров и неверующих, когда Искупитель мира придет во славе, и те, кого они презирали, войдут в его царство».